Лето, и пластический хирург. Пластический хирург Арсений Вениаминович Григорян Устав барахтаться в бассейне и решил поехать на моря. Ведь нужно ж как-то отвлекаться и расслабляться заодно И сбросить груз квалификации, забыться и залечь на дно. И вот он в плавочках Армани Под пальмой фипусной сидит, Мечтает тайне о романе, реальному не они и Исполнит страсти и заботы, Осматривает всех подруг, Ведь сколько же лет работы еще не сделано вокруг? <свят> вот этой судит носа кончик, Непарный хрящ слегка широк, А этой в попу силикончик, а этой собственный жирок уже не радует Марина или не пляж во всей красе. Здесь каждый третий нужна Рина, Алипа абсолютно всем. Подкажется, вот лови удачу, влюбляйся, соблазняй шали, А он сидит и горько плачет, и слезы падают в шабли. Какой-нибудь читатель хамский мне скажет: не гони поэт. Тут на заводе в Нижнекамске вообще такой проблемы нет. И смотрится очень сочно, но я поговорю с таким. Представь, что ты приехал в Сочи. А там станки, станки, станки.